Всем доброго дня! Сегодня я хочу прочесть вам текст моей будущей песни «Дорога» в, стихотворном, в стихотворной форме. Ссылка на само исполнение находится в описании. Идя по дороге, ты вдруг осознал, что шел не туда и лишь время терял. Копал не в ту сторону, сил не сберег, но вовремя вспомнил, что жизнь — это рог. Судьбу свою пишешь ты сам и свой слог, Другие услышат твой монолог. Ты остановился, отметил черту, Слегка усмехнулся, смотря в пустоту, Но ты был не сломлен, игрою зеркал, Вздохнув полной грудью, всю волю собрал. К чему ты готов, вряд ли знаешь и сам, Не смей усомниться в себе ни на грамм. Слегка отдышавшись, ты понял тогда, Дорог очень много, а цель лишь одна. Не зная, что хочешь, кругами пойдешь, Не ведая, как ты в начало придешь. Бесцельно идя и считая шаги, Тебе не измерить земные пути. Пока не стемнело и чист горизонт, Сошел ты с дороги на свой новый фронт, и в этом весь смысл, ведь не в каждый финал Дорогой обычной кто-нибудь попадал. Пройдя лишь дорогой, что сам протоптал, Тебя ожидает все то, что желал. Тропу прорубая, многих встречал, И с кем-то в дальнейшем свой путь продолжал. Ты знал, чего хочешь, туман разогнал, Свой разум очистил, смеясь вспоминал. Весь путь до и после судьбоносной черты, Прозрение свет и мрак пустоты. Идя по дороге, ты вдруг осознал, Что шел не туда и лишь время терял. Копал не в ту сторону, сил не зберег, Но вовремя вспомнил, что жизнь — это рог. Спасибо большое! Всем удачи. Пока.